Измерение мощности радиостанции Альфа-50. Измерение проводится на КСВ-метр АЛАН КВ-520. Все это подключено у нас через кабель на 50-омную нагрузку, через переходники. Так, Нажимаем на передачу и у нас 5 Вт. В целом, в принципе, неплохо для радиостанции и подтверждает заявленные характеристики производителем.